и да поздравляю э, нашей молодежи за то, что приехала вот на крещение. А, короче, вчера такой очень классный день был. Вчера много многохубавый день. Прям идеальная погода. Идеальное время то. С утра у всех такое классное настроение. Сечки имаха многохубавое настроение вчера. И короче. Стринта. Прошло водное крещение, мы реально как на небесах, такие и летали. И кото ми, ми на водное крещение бяхме като на небесах. Пели песни. песни. Потом все вместе поехали в Кауфланд. После заедно отидохме в Кауфланд. За закупиться, чтобы отпраздновать этот день. И купихме храна, чтобы да отпраздновать этот день. И такие счастливые там они на тележке, типа все в магазину катались. Бяхме счастливые и те много се забавляваха молодежите. Короче, реально как будто бы такие ангелы, знаете, над над, над землей летали. И беха бях, беха, как это ангелы куя то летяха над землята. Беха хотали. Много смея их Вот. И тут. И баче из наш. Хочешь, что случилось нас? Знаешь, что со случи? С неба на землю. И от небеса то со на землята. Короче. Я в пятницу забрала свою зарплату. В пятницу получила свою зарплату. Часть еще одной зарплаты тоже я получила. И там, там еще одна часть от моего зарплата. А, ну короче, так нормально собирала. насобирала. собирах достаточно пари. И давно такого не было, чтобы, знаете, так на расслабоне уфух, наконец-то у меня есть денежки. И бях много отпускнут, и вам пари, много до си вам Можно всичку. Можно погулять. <свят> да, много да И ништу. я ходила поэтому ко Фланду и такая вот, возьму памперс ребенку, наконец И ходих пока Фланда и купувах до за свой Шампунь, памперси, <laughs> и, короче, такая счастливая. И много счастлива бях. Идем на кассу. И я тоже, хихихаха, то угораю. И я тоже, ох, хихи-хача, то И Пусто, что даже чек чеков там нет. Только тебя там. Даже чеки собрали. Ты не можешь, И сначала такая мысль, блин, а что, может, тут где-то выпали? И сначала ты думаешь, что, может, некогда все испадали? Ну, и, короче, пари. я поняла, что, скорее всего, деньги украли. И разбирать, что, наверное, паритеса украли. И, конечно, очень такая неприятная ситуация. Много неприятная ситуация. Очень расстроились сначала. Сначала то многосот расстроих мы. И э, Рома побежал смотреть камеры в кафу. Рома погляд утили догляд до камеры в кафу. Даша, короче, повезла меня на забравку там. Даша мы за на бензину станция там <свист> доглядаемы да камеры ты. Мы ну, короче мы поняли в кои что деньги украли там на водном причине. <свист> <свист> И разбах мы че паритки украденных на водном украшении невероятно. Вот. И короче не знаю как-то старались не терять мир. Стараемся, чтобы да не мир спокойствие. Но я увидела, что у меня руки все равно вот так тряслись, Ну <laughs> а сидяк рецептами все по Дмитрию трепериха. Вот. Ну и короче мы решили с Дашей, что все, мы молимся, мы отпускаем этого человека. И с Дашей решив почаще молимся и отпускаем этого человека. Благославляем их. Благославим их. Вот и. Не знаю, вот даже просто через такую неприятную ситуацию я увидела, что мы становимся как семья. И через такую неприятную ситуацию в этих, как стало на каком-то Потому что все равно кто-то пошел там помочь, кто-то что-то узнать. Некую уйти до помощи, до да что я очень горжусь ребятами, что никто из них вообще ничего плохого не сказал про людей, которые. И много деньги, с, с тяг чинику и не казане что за те же хоракуто сол откраднали. Потому что через такие ситуации мы правда становимся сильнее. Через такие вот ситуации становимся сильнее. Учимся за все благодарить. Учимся да благодарим за сечку. А, даже тех, кто у нас забирает что-то. Да благословляем те же куюту вземать не что от нас. И я очень рада за ребят, а, потому что по сравнению с этим праздником, который был вчера. И много сориадом за молодежи, за что то за что-то сравнение с праздником, какой-то беше вчера. Эти материальные вещи, они такие вообще. И ты смотря у них Сравнение всех, и не сам важнее. И я вообще вижу в ребятах очень большие изменения. И виждам, как тысяцы променили. И вижу, как с каждым днем они прям становятся все лучше, лучше. Виждам, как с секи день ставят все по гуду Как они приближаются к Богу. Как са приближалот кем Бог? И верю, что Богу очень нравится с каким желанием они ему служат. И верю, что на Бога ему хареса с какими желаниями они служат на Него. Как они ищут Его. Как готов, го готовы жертвовать постоянно своим временем. Готови до да жертвят своето время. Своими силами. Своите силы. Когда дело касается какого-то служения, они и готов, первые. И готовы им нечто касается за служения ты те первые. И мы смеялись с того, как ребята залетели сразу... В интенсивную христианскую жизнь и много со как ты вдруг започш интенсивный христианский живот Леха вообще сразу на трезде попал. А, а, Леша вдруг започш находит сразу его там святым духом крести. и крестит там со святие дух в духовную академию духовная вот. академия сразу он в прославление пришел, иногда бы в хваление кто започшено ДПИ. А, на этой неделе вот при, поехали в тюрьму и Даша уже Та, там, седмица... втроя, внутри, короче, Даша, ви, ви, в утро. Даша в затворе, была еще наипурвакует влези. Потому что мы пришли позже, а нам говорят, а Даша уже там. Не, ты дох мы и ты говорят, а Даша вече там в и когда там один верующий узнал, что Даша только пару месяцев в церкви, и один верующий, когда он учится, Даша и саму немку в церкве, и только вот поняла водное крещение, крещение, Он был в шоке, что она вот приехала в церковь. То больше шокирован, что тебя у тебя да заслуживает этот твор. Свидетельствовать о том, да как Бог изменил ее жизнь. Как Бог и променил меня живут. я тоже очень сильно изменился. И я, слышь, что много себя променил. Раньше вообще не... <laughs> <laughs> не могли с ним общаться. Быть трудно душтуванье да снегу в начало. Что, что, конечно, Просто, се. Но как подросток чувствуется, чувствовалась разница. За что только теннеджер со всех тёщей разлика возраста? А сейчас. Он прям очень сильно взросл. Сейчас. Сега я вещи И как uh, разум его тоже изменился. У, мо, у моему существо поразно. Он стал, стал супер хозяйственным везде нам помогает. до да ним очень теперь классно общаться. Сега я много добре да Шутки у него теперь смешны чего ему станаха смешнее. Поэтому да, вот как я уже сказала, когда у человека есть желание служить, что-то делать для Бога, у человека mm -hmm. мо желание до да служи до да правильнее, что за Бог. Ту жизнь реально становится супер насыщенной, бурной, интересной. Живот оставался сильным, интересным. И Бог показывает, в каких сферах мы можем ему послужить. И Бог сфере можем да му, да му послужим. И поэтому я желаю, чтобы вашем сердце всегда горело вот это желание служить и Богу. И пожелал вам, в его сердце вы виноги да им этого желания дослужите да на Бог. И пусть ваш путь в Боге будет таким интересным. И нека путь в Бог да е интересным. Как? <свят> в полном события событиях людей. И, конечно, будут вот неприятные ситуации, как у нас вчера периоды было. Убачиваю иногда эти неприятные ситуации, как вчера, например. Периоды в жизни будут тоже нелёгкие. Может быть, такие трудные периоды в жизни. Но я желаю вам, чтобы они никогда не выбивали вас из этого состояния мира. Но пожелаю вам эти события никогда не искать от мира и спокойствия. Чтобы они делали вас сильнее. Да ви само И чтобы в любых ситуациях мы умели быть благодарными. И во ситуации да бъдем благодарни. И верю, что мы выйдем как золото. как золото. Аминь. Аминь.